Всем привет, дорогие друзья! Интернет-пользователи и гости моего канала. Сами заново я. Серый кролик. Но ну, вот у нас едет блогер с города Гомеля. Ведет, просят. Надеюсь, будет все а, да. убить. Все, они убегают, представляете? Так их я тут замучу, что они уже убегают. Денис и Ирина. Так, друзья, обязательно скил, скину ссылочку данного канала, э, контента по синоводству в Беларуси. Приехали, посмотрите на какой тачили, ну мне -то еще далеко до такой тачки, Ну, привезли нам парочку, все, по, все покажем. Э, Ирина, она стесняется, показывать сильно мы ее не будем. Но очень хорошая девочка. Очень хорошая. Муж, конечно, такой заснечу. Хотим мне уже побить пару раз. Что? Коллега твой. А, ну да, ну мы уже это по секрету это. Так, друзья, ссылка будет на канал свиноводства Беларуси. Он сам с Гомеля отвечает, привозит, доставляет. Ну, только платите, друзья. Все, Рекс уезжает в Гомель. Рекс, ходи сюда. Рекс. Все. Желаем этой дороги. Пускай все будет хорошо. Привезли нам парочку. Номер показывать не будем. Добрые очень люди, честно. Посидели так, чай попили. Все хорошо. Все. Пока-пока-пока-пока. Пока. пока, пока, пока. пока. Хай бы Рекса забрали с собой. Господи ты боже мой. Мне не задавили даже. Ну ладно, все, пускай растут. Все, идем, друзья, смотрите, кого нам привозили. Так, смотрим. Пришлось здесь у нас поселить вдвоем их. А вот здесь две у нас девочки. Ну, конечно, условия у нас не такие, как у них там. У них там было ниппельное поение, ну и там бла-бла-бла. Здесь, конечно, все по-другому, но... Все будет хорошо Соседка, да? Ой, соседка, у тебя там малыши уже появились, да? Денис и Ирина, вам огромное спасибо, что приехали Сами привезли, доставили Ну, затягивать, друзья, не буду этот ролик Скажу одно Всем счастья, здоровья, семейного, благополучия Мирное небо над головой Друзья, перепродаю уже свиней Пришел Рекс, Пришла Жимка, контролер да? да, смотрят поросят. А Рекс так вообще в шоке, что его сюда вообще пустили. Очень довольно ну, да, очень довольна, Да, его подруга здесь. Любовь с первого взгляда, блин, прям. Ну, О, Юлька уже, уже у меня поросят перекупила, угу. сказала, это ее будут поросята. Ну, как-то так, друзья. Что, Рекс, ты я туда запустить, да? Ой, ой, ой, Рексон, она тебя откусит, сейчас лапает. Ага. Не страшно, Рекс? Тихо. Тихо. Хозяйка. А то. Хозяйка. Я поглажу.